Артур знает. Это канал, на котором вы можете тоже узнать, как зарабатывать в интернете. Боже мой, ссылка на экране и в описании. Первый момент это как делать видео быстрее. Собственно, первый сегодняшний э, наш урок небольшой будет называться как делать видео быстрее. Я покажу опять же, я люблю сразу на примере на своих, на примере своих каналов, да. И у меня есть вот такое шоу, которое называется Rampage Топ 10. Ролики в нем набирают по 100, по 200, некоторые по 300 тысяч просмотров. И сегодня я покажу вам, как делать такие ролики быстрее. То есть реально, из чего состоит этот ролик? Этот ролик состоит из 10 красивых моментов, которые нам присылают наши подписчики. Эти моменты нужно отбирать. То есть реально нам приходит в день по 200-300 по интересных моментов, и мы из них нарезаем красивый ролик. Если делать это самостоятельно, то уходит 4 часа на отбор моментов и где-то минут 30 на монтаж. То есть 4,5 часа. Есть куча людей, это может быть ваш ребенок или ваш наемный сотрудник, школьник какой-то, неважно кто. В моем случае это мой наемный сотрудник, у которых время работы, час времени стоит дешево. То есть у меня, например, рабочий час на данный момент стоит где-то 1600 рублей. То есть вот за меньшие деньги я не всегда готов там что-то делать, консультировать и так далее. Поэтому что я делаю? Я нанимаю человека, который мне за 500 рублей сидит и 4,5 часа делает отбор. Вещь, казалось бы... Ну, простая, да, делегирование. Все, я думаю, об этом слышали, да, что можно какую-то какую часть обязанность переложить на других людей. Но, тем не менее, здесь это работает почему хорошо? Потому что на YouTube огромная аудитория детей, огромная аудитория людей, которые не зарабатывают, но пытаются что-то и о чем-то думают. Если вы, например, как я, имеете сильную сторону, это голос, озвучивание, то вы достаточно вам просто... Найти себе людей, которые будут за вас делать какую-то работу, делать монтажи, делать какие-то интересные нарезки, а вы можете просто озвучивать. Если же и озвучка не является вашим сильным моментом, а единственное, что вы можете это продвигать бизнес, да, и просто вот занимаетесь такой предпринимательской большей деятельностью, то вы можете зарабатывать, сделав канал чужими руками. Что можно сделать и что делают очень многие люди? А каналы, которые вы увидите на экране, Имеют к этому отношение или не имеют, обсуждать мы это не будем. Давайте посмотрим вот такой пример канала. Мы посмотрим саму, саму бизнес-модель, да, то есть я не могу сказать, так, используют это автор или нет, но я думаю, что это более чем реально использовать, я в этом уверен. Итак, вот вам пример канала с нарезками интересных моментов по игре Dota 2». В чем большое конкурентное преимущество этого канала и в чем фишка этого канала как бизнеса? В том, что здесь нет привязки к автору. Например, чем плох мой канал? Э, основной, да, пандернизейшн, про который я уже много раз говорил. Там есть автор, там есть ведущий. Давайте какой-то какой такой еще более яркий живой пример на ютубе быстренько найдем. Ну, например, это может быть э, канал Ларина. То есть в чем минус этого канала как бизнеса? В том, что здесь есть четкая привязка к ведущему. То есть, с одной стороны, конечно, этот канал у него не отжать, там это его... Но, с другой стороны, большой-большой минус в том, что есть конкретная привязка к ведущему. То есть, если мы купим у него этот канал, то что мы будем? Себя снимать. Но в итоге нам будут ставить дизлайки и отписываться. Это очень четко видно. Например, есть такой э, автор, Гоблин. да? И вот у него, просто я смотрю, в последнее время выходит э, видео с другого автора на канале. Потому что там ему, видимо, проплатили. Или как это, я не знаю, на каких условиях сейчас покажу. Боже мой, подожди. То есть в целом у него контент как бы свой авторский он сидит и рассказывает да вот он у него там 60 тысяч просмотров видите 67 88 нормальные просмотры но у него также выходит контент другого автора фотошкола олега зотова то есть это перезаливки с другого канала и как видите здесь очень большой негатив очень много дизлайков и не очень большие просмотры то есть аудитория подписалась на дмитрия пучкова на гоблина они хотят смотреть гоблина им ну видимо в рекламных целях подсовывают Другой канал, реакция очень негативная. Так вот, к чему это все? Долгое рассусоливание. Вот этот канал, Dota факт хорош тем, что здесь конкретно нет привязки к автору. Нет лица и озвучки нет. Просто музыка играет, как вы слышите. И, соответственно, такой канал может вести кто угодно, а владеть каналом может абсолютно третий человек. То есть, если вы задумываете YouTube как бизнес, то я, например, вот в своих каналах в большей части... Как мы работаем сейчас у меня есть несколько партнерских каналов которые только продвигаю и продюсирую и на этих каналах ведущие или живут в моем родном городе и у нас с ними очень серьезные договоренности в том числе как бы юридически да то есть они как бы у меня официально сотрудники канал принадлежит мне они у меня ведут шоу или если вы работаете с людьми, особенно по интернету, вы можете быть владельцем канала, то есть канал создаете на себя и просто заливаете видосы, которые вам человек делает за денежку и на этом зарабатываете. Вот вам пример такого канала, да, здесь нет привязки к ведущему, то есть вот такие моменты, нарезки может делать куча людей и абсолютно не важно, что это за люди. То есть важно соблюдать общую стилистику, да, важно как-то, ну, работать в том формате, который уже задан, и который набирает по 2 миллиона просмотров, но самое главное, если вы будете делать канал чужими руками, да, чтобы ведущий вас не кинул, вы можете делать канал без привязки к ведущему. Вот. Ну и, соответственно, размещать рекламу. Вот этот момент, в принципе, я объяснил. Насколько выгодно держать канал чужими руками? Ну, это очень большой вопрос. Мне, например, это очень выгодно, потому что я не трачу свое время, но у меня есть возможности продвигать ну, практически бесплатно. да, То есть я на своих ресурсах продвигаю свои ресурсы следующие, следующие, и в итоге делаю сеть.